Всем привет! В эфире обзоры мобильных игр от Mob.ua, а у микрофона снова я, Амортиз. Поехали! Сегодня у нас игра в стиле файтинг. Называется она Way of the Dog. Путь пса. В ее создании, как это сразу становится очевидным, принимал участие главный пес Нигер всей Америки Снуп Док. Он здесь присутствует как в главном меню, так и на протяжении всей игры периодически вставляет свое веское слово. Так, давай в этот раз без пространной философии, сравнений и прочего. Сразу к делу. Из главного меню мы попадаем в перечень миссий. И тут мы видим картинку и название миссии. И если она уже пройдена, то лучший результат. Больше, собственно, здесь ничего такого нет, поэтому давай драться. Но перед дракой Притом перед каждой идут такие вот заставки, выполненные в комиксоидном стиле. Чем-то мне этот стиль напомнил рисовку в GTA. Ну, ты помнишь, там на загрузке были такие вот чуваки. Но здесь это не загрузка, а вполне себе полноценная заставка. Кстати, да, тут есть и Snoop Dogg, лично озвучивший своего персонажа. Да и вообще озвучка весьма хороша. Разумеется, где диалоги, там и сюжет, но о нем я рассказывать не буду, чтобы не портить тебе радость самому его узнать. Так что за оставочку мы благополучно скипнем. Но по закону жанра при слое ⁇ файтинг ⁇ у большинства возникают ассоциации с, так сказать, классическими файтингами, вроде Mortal Kombat а или Tekken. А. И наш путь пса немного отходит в сторону от классики жанра и пытается быть чем-то особенным. Главным образом эта попытка заключается в том, что абсолютно весь игровой процесс завязан на Quick Time ивентах это когда от игрока требуется совершить какие-то определенные действия за какое-то определенное время. И если ты помнишь, я не раз говорил в прошлых обзорах, что просто тащусь по подобным вещам. Впервые я с ними столкнулся в игре Фаренгейт. Вообще, Faringate для меня вот уже много лет остается эталоном того, какой должна быть хорошая игра. Так вот, там боевые сцены тоже были завязаны на квик-тайм ивентах, но немного по-другому. Здесь это происходит так. На полосе расположено несколько кружков, напоминающих мишени полосе бежит такая точка, и нам надо успевать тапать по экрану, когда точка проходит через центр мишени. Это первый вид. Есть и второй. Иногда нужно свайпнуть в нужную сторону с нужной скоростью. Школа жизни тоже пытается быть оригинальной, и у нее это в принципе получается. Дело в том, что у нас здесь происходит некое перетягивание каната. То есть, если ты пропускаешь серию, полоска врага как бы теснит твою. Задача заполнить всю полоску своим цветом. Ну и еще кое-что. Все действие происходит в ритм музыки. То есть нужно уметь чувствовать ритм и тогда тапать будет значительно проще. Это становится практически автоматическим процессом. и это еще одна весьма свежая для файтинга идея, которую продемонстрировала эта игра. В общем-то, давай подводить итоги. И поскольку весь обзор я ее хвалил, начнем с минусов. Первый минус это то, что действительно вся игра состоит из тапания в нужный момент. Ритм ритмом, а разнообразие хочется. Ну а самый главный минус- то, что все эти полоски, кружки и мишени дичайше отвлекают от всего происходящего в игре. Кажется, с таким же успехом разрабы могли бы вообще убрать дерущихся персонажей и оставить нам только мишени на черном фоне. И это обидно, потому что графика в игре интересная. И это приводит нас к плюсам. Как я уже сказал, первый плюс — графика. Если ты все же будешь как-то успевать следить за самой дракой, то прорисовка и стиль несомненно доставят. Второе — игра вообще сделана качественно, ничего не выубивается из общей тематики и ничего не виснет. Вообще дается впечатление тщательно сделанного продукта. Ну и конечно же Snoop Dogg. Честно говоря, рэпчик я не люблю, но если быть объективным, то Snoop это хорошо. На сегодня это все. Если понравился обзор, подписывайся, ставь лойсы и делись этим видео с друзьями. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого!